Рот. Я колеса геология 哦，这玩意儿没反应了。It was impossible to tell the bomb craters from the circular propulsion lift pits that once functioned as service areas for the separatist spherical core. 喂，**。 баный в рот. Фура меня зацепила нахуй. Ох, баная вс, блядь Твою мать. Ебать, вот. Я начал трястись плечами, чтобы таракан из-за вывалился из рубашки на пол. Я начал трястись. А этого я сбил руками, которые на лице. Я думаю, ну как же быть? И э -э они подумали, что я сучусь, эти же африканки. Что я пытаюсь пройти... Хватит колотись, блять. пузырял, не убавляешь Куда он пошел, Ебанул там, что ли? караванов Вперед. Заебись! Небо наш родимый дом Отврата. ты чё ёбаная блять Да раз, блядь! No, no,